Одна из классических задач называется инь-янь, или черная и белая. цель задачи разделить всю сетку на две области, черную и белую. Каждая из областей связана. Так, чтобы ни в каком квадрате 2 на 2 из 4 клеточек не было полностью либо белой, либо черной области. Все можно начать решение? Самое главное, что стоит заметить, что если область связана и белая, и черная, то граница всей сетки делится на два куска. Часть будет черная, часть – белая. Поэтому в данном случае, если мы видим, на, на, на корнице есть две белые клетки, а где-то здесь черная, значит все клетки, соединяющие две, должны быть белыми. Можем отметить их белыми. Теперь используем другое, второе правило, что квадрат 2 на 2 не должно быть четырех клеток одного цвета. этом вот, квадрате три уже есть, значит эта клетка черная. Аналоги черная. Эта клетка, эта, эта. Здесь также у нас квадрат 2 на 2. Нельзя. Здесь у нас квадрат 2 на 2. должна быть черная клетки. Все черные клетки должны быть соединены. Значит вот эта черная клетка. Черная часть должна соединяться со остальными и выходить сюда. Теперь у нас новое соображение возникает. Вот в этом квадрате у нас две черных клетки по диагонали уже стоят. Если эта клетка кажется белой, то эта белая должна быть соединяться с этой и у нас получится изолирован черные фрагменты. Такого быть не может. Поэтому данная клетка должна быть черной. Теперь у нас снова образовалось квадрат 2 на 2, в котором должна быть белая клетка. И снова соединяются две клетки одного цвета по диагонали, должны соединяться. Аналогичная ситуация здесь. Ставим черную клетку. Из четырех клеток нужно белая. Здесь диагональное касание, ставим черные. Здесь аналогично должна быть белая клетка. Снова диагональное касание ставим черное. Здесь здесь из 4 клеток дорогает белые. Только касается диагонали опять а дорога белые. У нас достаточно много продвинулось решение. Вот можно еще заметить, что вот эта должен клетка должна соединяться с остальными, выбираться сюда. что дальше. Дальше можно знать, что у нас есть черная клетка, которая должна быть соединиться со всем остальным. Соединиться может быть здесь только пройдя вот здесь по краю. Этот приклеительки должно быть черным. мы уже отмечали, что граница. Черный кусок анализа должен быть соцельным. Значит, вот эти все, черные все клетки должны черными соединяться с этой. Соединим их. Теперь мы можем поставить опять же белые клетки в углах, чтобы исключить квадрат 2 на 2 Здесь, здесь можно поставить черную клетку, чтобы исключить квадрат 2 на 2 здесь, и еще черную клетку соединить. Теперь вот эти четыре белых клетки должны соединяться с остальными. Выбираемся. Квадрат 2 на 2 запрещен. Ставим белую клетку, черную клетку. Здесь аналогично ставим белую, здесь черную. Ну, здесь мы должны соединить белые клетки и черные. Задача решена.